нами управляют. По неофициальным данным, мы вымираем по 5 миллионов в год и не сопротивляемся этому. Недавно принят закон о торах, территориях опережающего развития, и никто не содрогнулся. А этот закон позволяет арендовать и эксплуатировать гражданам иной страны 60% территорий Российской Федерации на срок до 70 лет с правом продления, позволяет полностью или частично отменить действующие законы Российской Федерации на большей части России. Позволяет иностранцам добычу и вывоз минералов, углеводородов и других ископаемых, вырубку древесины, вылов рыбы и отстрел животных в любом количестве без возмещения убытков. Позволяет иностранцам избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Позволяет игнорировать иностранцам части границы Российской Федерации – позволяет осуществлять принудительное выселение коренных жителей позволяет изымать любое движимое и недвижимое имущество у населения российской федерации игнорируя права на собственность монополиям и не снилось создаваемая госкомпания по развитию восточной сибири и дальнего востока получит беспрецедентные права и льготы подчиняться новая структура будет непосредственно президенту россии согласно документу госкомпания получит право распоряжаться 16 субъектах федерации это 60 процентов территории россии среди новых множество... Льгот, частичный приоритет перед федеральным законодательством, право распределять ресурсы и масштабные преференции, нулевая ставка налога на прибыль, на имущество, организации и на землю. Госкомпания получит право рассматривать и корректировать программы естественных монополий. Федеральные и региональные структуры власти будут не вправе вмешиваться в ее работу. Проверить ее сможет лишь счетная палата. Задача этой компании – Привлечение инвестиций и эффективное использование природных ресурсов. Понятно, что инвестиции туда будут привлекаться иностранные. Таким образом, Россия просто тихо стирается с карты мира. лицо выполнение гарвардского проекта по разделению России на мелкие, подконтрольные иностранцам государства. Сибирь и Дальний Восток явно присмотрели себе Япония и Китай. Вдумайтесь, 60%, больше половины нашей огромной страны фактически у нас отторгается. Нас могут сгонять с наших земель, отбирая даже имущество. И хоть кто-то протестует? Это как если в вашу трехкомнатную квартиру пришел кто-то и отобрал две комнаты вместе со всем, что в них находится, и прописался там, заодно прихватив и места общего пользования. А вы спокойно подвинулись в оставшуюся одну комнату и ходите в туалет с разрешением новоявленных хозяев. Абсурд. Но на уровне страны именно так и происходит. А мы молчим. Мы, предки которых 70 лет назад боролись за каждую пять земли, что с нами произошло? У этого явления есть научное название – социальная апатия. Это продукт разработок тавистокских старцев, ученых из Тавистокского института человеческих отношений. Эта методика гласит, что если человека постоянно погружать в стресс, то в конце концов в защитной реакции психики будет отсутствие реакции на раздражитель.